Hyundai Солярис заклинил замок зажигания, замок разобранный, если как-нибудь можно скинуть замок и на запасной группе доехать в случае чего там до мастерской, кто не знает имейте в виду. ну в принципе кто не знает у того и группы нету, в общем сейчас поедем в мастерскую будем заканчивать там, чтобы не на улице это все делать. значит починили замок сразу узнали что в машине еще где-то гуляет на руках один ключ удалили из памяти его замок починили сейчас занимаемся уже ключами подготовили запасной второй ключ будем его прописывать сейчас глушим смотрим вот в данный момент mm -hmm. записан в машине, видите, да, один ключ. Да, да, да. Только вот этот, который ваш. Следующий сейчас будем писать, и будет два ключа. Mm -hmm. Но это мы уже снимать не будем. Все, все, старые все ключи удалены из памяти. Хоть как оно разбирается. Запрограммировали новый ключ. Вот он уже здесь. Сейчас покажу, как заводится. Еще не закреплен, болтается. Вставляем ключ. Сцепление выжимаем. Заводим автомобиль. Далее выключаем. Откладываем его вот сюда. Заводим старым ключом. И вот у нас все. Сейчас прогреваем машину. Собираем все наше барахло. И работа в принципе выполнена.